Утка, уточка, утенок, утится. Как назвать это? Hello, world! В этом коротком видео мы поговорим о методе утенка. Я Матвей Бухарцев. Ставьте лайки, ну, если хотите, дизлайки. Но только если очень хотите. Это «Заметки программиста». Начали! Согласно википедии, метод утенка, на английском rubber duck debugging, психологический метод решения задачи, делегирующий ее мысленному помощнику. Дословно, оригинал переводится как «отладка резиновой уткой». Что за этим скрыто и как отлаживать с помощью резиновой утки? На самом деле утка не обязательно должна быть резиновая, да вообще это не обязательно должна быть утка. Метод заключается в том, что вы пытаетесь объяснить, Утенку то, что делает каждая строка программы. И в процессе объяснения сами находите ошибку. То есть программа не работает-не работает, а потом работает. Странно, да? Такова психология. Получается, зря вы материли код. Дело-то в вас. Ладно, это не столь важно, а важно то, что вместо утки подает любой предмет или человек. Вот только друзей своих вы в конце концов достанете, а вещь все стерпит. Я, например, использую как утенка камеру, объясняя вам, дорогие подписчики, что-то непонятное. И все сразу становится ясно. По такому принципу я разобрался с ЕГЭ. Можете посмотреть видео по всплывашке. Конец. Подписка, колокольчик, комментарий, лайк. Ничего из блогерского набора не забыл? Вроде нет. Короче, до свидания.